Хорошая мысль. Принесите ему подушку из домика. Принесите он из моего домика. Из моего, из моего. Из моего. И нет, из Никити. Из Из моего, из моего дома подушку. Валин, бегайте из моего дома. Уже несут. Да подождите, я устал, но Давай остановимся. Подожди, подожди. Не-не-не, мало еще. Так, давай. Мам, сколько стало? Мам, сколько? Да какая тебе разница, тебе еще не скоро. Мам, О, минуты. Так, нормально. Так, все. Давай, я буду качать. Отойди, отойди, пожалуйста, Вань. Посильнее. Посильнее тебе? Так, сейчас посмотри. Да, блин, а а до... потом... а Отойди же ты! Да что ты? Да лезешь ты лезешь прямо под, не знаю что. Бейки. Ты Бейки. его за не Бейки. за эту качаю, вот за эту, за... За... За... За... За... За... за за тело. Вот а, скоро, Мам. Еще не скоро. И нет, а, не прошло. Все вот так не качайте. Все, все, все. Отойди. Ну такого развлечения точно ни у кого нету. Кто стукнулся? Это не я, Это я, я не стук... стукнулся. Об дерево. Да. да, вот так вот. Понятно.